Друзья, всем привет! С вами Станислав Орехов. Сегодня будет очень важная, жаркая и яркая информация для новичков. Сегодня я хочу рассказать о том, какой путь в дизайне может быть и как вы можете его пройти от самого новичка до руководителя студии и какой путь выберете именно вы. Для этой цели я создал специальную такую спираль, будем называть ее спираль профессии, в которой я разобрал несколько очевидных шагов и элементов которые вы можете сделать то есть сначала что происходит сначала вы получаете базовую профессию в результате базовой профессии у вас есть как правило дипломный альбом то есть у вас есть какой-то сформированный готовый пакет документов и вы можете это повторить то есть теперь вы уже новичок но в чем беда у вас нет практики есть три основных варианта мы можем либо устроиться в компанию либо начать собственную частную практику либо дальше пойти в развитие этой профессии давайте посмотрим все эти три элемента в разрезе плюсов и минусов первый элемент это работа в компании если мы идем работать в компании то мы сможем на практике за чужой счет по сути быть в помощниках и оттестировать те навыки которые мы получили на обучении. это очень хороший способ для того чтобы развиваться но к сожалению вы будете развиваться достаточно медленно вы будете развиваться в профессии в дизайнерской но Скорее всего, пока вас не допустят к клиентам, и скорее всего, у вас будут ограничены ну, возможности по развитию и по скорости. Второй вариант – это частная практика. Она полезна для тех, у кого уже есть какие-то бизнес-задатки, кто может и хочет брать на себя ответственность, и кто готов работать с этой ответственностью и работать уже с клиентами. В этой ситуации вам потребуется привлекать клиентов, вам потребуется работать с клиентами, управлять ими, и отвечать полностью за себя. Может быть, даже вы наймете уже каких-то сотрудников. В чем здесь плюс? Плюс то, что все зависит от вас, но ну и минус, соответственно, тоже. У вас еще нет практики, нет детального возможности работы с клиентами, вы не до конца не понимаете, как это происходит. И еще нет детального пошагового алгоритма, то есть тоже у вас здесь нет практики. Но плюс, конечно, финансовые возможности и в быстром росте. Если вы организуете свою собственную практику и не боитесь, то это очень хорошо. И третий пункт – это развитие в профессии. Не все дизайнеры готовы сразу либо идти в компанию, либо начинать свою собственную практику, кто-то хочет более углубленно изучить все профессиональные вещи. Это не только касаемо самого дизайна проекта, но и дальше ведение проекта, дальше работы с договорными отношениями, составление технического знания. То есть просто взять и более углубленно изучить то, что вы изучали на курсах. Это тоже хороший путь, но, к сожалению, здесь нужно понимать, что тогда обучение затягивается, но вы при этом становитесь более хорошим специалистом. Давайте теперь вернемся к нашей таблице и посмотрим, собственно, как идет вообще процесс и что нужно изучить. Давайте поговорим о работе в компании. Когда вы идете работать в компанию после того, как получили базовую профессию, здесь есть два основных направления. Направление номер один – это развитие в профессии. Здесь вы будете ну, сначала специалистом, это может быть планировщик может быть дизайнер это может быть помощник дизайнер менеджер ну, то есть кто-то выполняет какую-то определенную функцию дальше через какое-то время вы допускаетесь до клиента и уже выполняете функцию ведущего специалиста у вас уже может быть несколько проектов могут быть помощники и в конечном итоге вы становитесь а-директором в этом случае это профессиональное развитие в рамках какой-то компании и в рамках своей профессии Отличная история. Если в какой-то момент вам уже надоест работать в этой компании, либо почувствуете потолок, то дальше вы можете либо открыть свою собственную частную практику и дальше пойти вот по пути, который прописан в частной практике. Следующая возможность работы в компании – это партнер. И здесь, если вы не хотите, ну, либо вы чувствуете, что у вас нет до конца таланта, либо вы не хотите углубляться именно в профессиональную часть работы дизайнера, то вы можете поступить двумя способами. Первый способ – вы становитесь либо менеджером-управленцем, то есть вы берете нескольких дизайнеров и работаете в, с клиентом, приобретаете навыки общения с клиентом и работы с клиентом. И в итоге вы дорастаете до руководителя направления, Руководительное направление это отдельная часть, например, вы берете дизайн ресторанов, либо открываете мебельное производство и полностью отвечаете за этот проект. Но вы подстрахованы вашим руководителем и вашим инвесторам и по сути вы открываете собственный бизнес в рамках какого-то другого бизнеса. Вот до такой степени можно дорасти, но если компания, в которую вы идете, она уже хорошая, она уже подает надежды и растет вместе с вами. Также вы можете стать здесь партнером по какой-то части и вместе с командой растить. Это... Возможность подходит для тех, кто хочет именно не сам развивать, а работать с кем-то. Вторая часть – это частная практика, как здесь можно поступить в плане развития. Здесь после того, как вы полностью выучили базовую профессию, вы планируете быть самостоятельным специалистом. Что вам нужно в первую очередь? В первую очередь вам нужно быстро научиться привлекать клиентов. Для этого вы упаковываете свою портфолио и учитесь привлекать клиентов сначала, а потом учитесь продавать им на презентации, то есть ваша задача настроить трафик для того, чтобы клиенты к вам приходили. Как только клиенты приходят, вы делаете им работу и получаете материалы в портфолио, составляете портфолио, и следующая часть вам нужно будет научиться управлять проектами, потому что мало уметь делать работу, ваша задача еще и общаться с клиентом. Если вы не будете это делать, то договорные отношения будут нарушены скорее всего то есть вы не сможете сдать с первого раза проект вы будете делать много вариантов в общем нужно обязательно постичь кроме привлечения клиентов нужно научиться и правильной работе с клиентами с проектами с подрядчиками и с собой для того чтобы у вас был вот этот путь ну допустим вы это все прошли у вас есть достаточно поток клиентов вы уже сами разобрались и умеете управлять проектами что дальше Дальше у вас есть два варианта. Вариант номер один – это вы понимаете, что вот здесь вот вы еще не достаточно крутой специалист, как дизайнер, и вы идете в развитие, в профессии. В принципе, это точно такой же у нас канал, как и здесь, вот развитие профессии, вот здесь вот последний. Что это значит? Вы здесь получаете дополнительные навыки о том, как лучше, глубже и тщательнее делать те действия, которые вы делали. И после того, как вы это научились, теперь вы уже можете по второму кругу сделать студию по-взрослому. Чем отличается студия по-взрослому от того, что вы делали в частной практике? В частной практике мы делаем различные действия, то есть мы быстро получаем клиентов, мы быстро делегируем, мы делаем все достаточно хаотично, и у нас набирается команда из 2-3-5, может быть, помощников и какой-то поток клиентов. Но, к сожалению, минус заключается в том, что все эти действия, они не систематизированы. То есть вы что-то делаете, и это приносит результат. Перестаете делать, и результат не работает. Для того, чтобы компания работала стабильно, системно, для того, чтобы вы могли спокойно уехать куда-то отдыхать, и компания не сломалась, для того, чтобы у вас все это дело работало автоматически, вам нужно строить системы. Система работы с сотрудниками, система привлечения клиентов, система управления. И это уже происходит дальше. Когда вы понимаете, как все это работает, вы берете паузу, останавливаетесь и уже строите бизнес по-взрослому, с философией, с концепцией, с пониманием, уже по сути перезапускаетесь. Вот такой алгоритм. И последнее здесь... Часть, если вы после базовой профессии решили, что вот вы пока не готовы для частной практики, ну, допустим, у вас есть деньги, и вы хотите, ну, просто доучиться, доучиться до конца, чтобы быть максимально крутым специалистом. Ну, либо вы не хотите работать пока в компанию, идти на какую-то должность, Низкую. Вы не хотите быть там просто помощником и мальчиком, девочкой на побегушках. Вы хотите уже занимать какую-то серьезную должность. В этом случае для того, чтобы занимать серьезную должность, вы уже по-любому должны изучить более глубокие знания. Это могут быть анкетирование, общение с клиентом, делегирование, менеджмент. И тогда вы уже идете, опять же, в компанию, если есть такое желание, но уже не на должность менеджера, а вот на должность партнера, либо руководитель направления. Эта часть подходит не для... Молодых специалистов, скажем, для более зрелых, которые решили сменить профессию. Второй вариант, если вы развиваетесь в профессии после базовой части, вы идете в частную практику, и здесь вы уже делаете сразу же все нормально, вы учитесь привлекать клиентов уже на более качественную портфолио, Учитесь управлять проектами уже на более качественном уровне и, соответственно, вам не нужно будет заново развиваться в профессии. Вы уже это сделали и вы спокойно сможете создавать уже студию по-взрослому буквально через пару месяцев. То есть вы тратите время здесь на развитие, но у вас получается, вы доходите до студии по-взрослому гораздо быстрее. Ну и третья часть, вы можете пойти вот по этому нижнему маршруту и пойти в уже директоры, устроиться кому-то в серьезную компанию, которая уже международная, которая работает очень классно, очень качественно, у которых уже отстроены системы, и вы сможете развиваться там уже в профессиональном плане, не отвлекаясь на менеджерские составляющие, а быть уже полноценным руководителем в дизайна. Надеюсь, эта информация была для вас полезна и интересна, и теперь вы знаете, какие пути возможны. Если вы начинающий, то напишите в комментариях, по какому пути хотели бы пойти вы. Может быть, у вас какой то собственной комбинации из этих путей есть. А если вы уже работаете, вспомните свою практику и по какому пути шли именно вы. Поделитесь тем, как вы пришли к тому положению, которое у вас сейчас есть, в комментариях. Ставьте лайк, ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал. С вами был Станислав Орехов, увидимся в следующем видео.